Образом. Ты что, делать не да? а? <смех> Давай все полену в голову тебе, а? Я аккуратно Все, я уже устал От Ну, отдыхай рейджа, <смех> Как это говорят? готов? Это Саня, летом а зимой дрова. Все. Так, Юля, ты провезла это? Елочек. Что ты ржешь Или сейчас пойдем в завалим? Или поедем? Не, Лучше поедем. Ладно, друзья, пойдемте. Сейчас найдем елочек. Или елочками. Хотела отсюда нарубить сощен. Ну, снизу оборвать эти как там веточки. Юлька сказала, что не надо. Чесли мы уже это в обед а, за елочками нарубила, там пускай лесники приезжают, штрафы дают. Так что, что все глачите. А, а, кочегарка топится. Взял покрышку тут закинул, кочевал. Ну, пускай прогорит это, ну, дымоход. Так что если видео это не вы не увидите, значит все будет плохо. Если увидите Значит, все хорошо. Пойдемте, друзья. Здоровья, с ними. Здоровья на их тоже надо. Тем более, я уже рейс подвез. Пойдем кормить ушатки. Проверать на сукровень. Что-то они мне ну, не нравятся. Всего 12. 5 окролилось. И 7 под вопрос. Хотя они все котлы. Но под вопрос. Все, поднимите. О, целый этот. мотоблок. Ерочка. -поп. Юля, -то, как -то, да? Нет, в пенек Так, все мы елочки брать не будем Потому что не в тепле Им станет хана Но немножко в Удобная вещь Мотоблок, друзья Поехал, нарубил Но мы рубили только нижние Видите, большие елки были Рубили только нижние Как-то тепло, хорошо. Reserve. А то у меня ручки замерзли. Это сюда. Так, ну и что начнем? Как мы будем давать? Ах, как они сейчас будут нюхать? Ага. Нюх-нюх. Я не тут хрен достану, потому что все дощечки. А зайчики, пойму, а, зайчики. Ага, пахнет во вьелочке, да? да? Даже пытается что-то там кусить. Мы такое на две части, посмотри, вот так вымазать. Вот так, чеки прижимать будем. А сейчас. -а. как? Ну, и все, пускай грызок. Так, сразу моё разложим. Нет, все равно интересно, как он этот кушает. А, шальстик. Бомбастик. Так он, получается, будет в подвешенном состоянии. Ну. А, смотри. Ну да, и топтаться не будут. Аккуратненько вот. сидят. Вот так вот, оп. Опа и всё, сколесит красота там спят девочки угу. а нужно их потом все крутые вот ломаются главы бабушки номер 9 вот вам так вот. все ваши кто там без спроса? А эти можно так уловить? Ага, Нет, тоже хочется, да. да, понюхать. Ну-ка, пыску свою засунули? Ну-ка, посмотри. Что там? Вниз дом что-то. Капец, ходи сюда, показывай Ходи, ходи, ходи, пускай все видят. Что там? Сейчас посмотрим. Так, это увожу, почему тоже уже вот ч он все какие-то полжевые, он уже, уже живые. Достигли да, Дамочка, вы. Не надо. Так, дамочка, что вы натворили? Иди, смотри. Ой. Что там случилось? Да он какие-то неживые говорит. Холодный, холодный, холодный, холодный, не еще живой, еще живой, еще живой, все, срочно их в дом. Срочно эвакуация. Да, почему тут что Еще один какой-то. Что-то она наделала, что-то она с ними наделала. Так, что в такой ситуации мы будем делать? Сейчас идем в дом, греем водичку тепленькую водичку и будем аккуратненько их опускать это сам был самый быстрый способ их отогреть потому что если мы будем феном их далеко будет сильно медленно раз ну им раз, разогреваться а если будет далеко ой близко то не обожжутся так все я ухожу на в дом друзья. на пятиминутку а вот корица то нету косяк надо корица чтобы взял приложил и в дом быстренько занес Ладно, сейчас быстренько закалим Ну, друзья, опустили ему теплую тепленькую водичку Лапками, лапками Да, начинает двигаться И котик, блин, двигается уже, блин Ты сюда не подходи даже Не, котик это Главное, чтобы он согрелся Ну, начинает двигаться Да, там маленькие зайчики Главное, чтобы она была вода не горячая Тепленькая, да? Тепленькая, да. И не пускать из головой. Да. Ну, не начинает лапками пальчик кусать. Жить хотят же. Ага, видно, видно. И вот этот. В голову держать <связать> ладно, да? Да, да, да. Да, да, да. О, Сейчас. да Сейчас. Да, иди смотри. видишь, сома. как зайчиком. Холодно, зайчик. Во, видно, видно, да, шевелится. Ксюнь, привези мне еще полотенца. Их надо сразу же укрывать, чтобы сушить. Тепленьким, тепленьким, чтобы они Вот такое есть спасение, да? Это кому если... Но друзья, к сожалению, спасли мы только четверок. Двигаются они тут. Все двигаются. Все. Накрывай, Велька, накрывай. Вилька, накрывай. Одним а словом расстроился, блин, с этими кроликами. И тут же вода, ну, тепло, ну правда тут сколько? Радусов 7. может, 8. Вот. пух мало. Блин, еще и ветка такая. Пух мало и получилось, что спасли только 4. Это хорошо, что мы сюда пришли. Они уже были такие, недвижимые. Блин, Юлька что-то рубил, это а уже не моих лица. Ладно, вот, ну, пускай они в дом немножко побудут. Примет, не примет, посмотрим. Если что, будем куковать, по другие мамки положим. Ну а что сейчас? Сейчас мы добьем вот этим пацанам тоже жизнь вот и прощупаем вот этих девочек. Блин, потому что сидят, сидят, что-то они мне не нравятся, которые должны были уже покралиться, хотя на последнем как этот министр нежелательных их трогать так, еще... Ну что сделать? Если такая доля. Долина... На, племя победили. Конечно, вразут. Так, в перчатках сразу говорю. Э, щупать не рекомендую, потому что вы ничего не, практически не поймете. Ну, значит, конечно, уже там не срок супер. Так, берем волшебную палочку. Начинаем все. Все, кто мне не нравится. Так. Это нам сюда. Так, ладно, заходите сюда. Тише, тише, тише, тише. тише. Фу, нет, ничего нету. Нет. Как раз и посчитаем, сколько у нас девочек. Да чише. на стопроцентная. Ну, срок дней 20. Плюс То есть вы не думаете, что там супер-пуперка или Видите? У меня тоже бывает, что с кроликами проблема. Вот сейчас они лежат в доме. Там дети за ними наблюдают. Ну-ка, мамашка. Сомнительная. Тише, тише, тише, это сомнительная девочка. Я готовлю, а Юшка, потом за это, ну, запомни. Угу. Запиши. у них. ка сюда, Нет, все хорошо, но тоже срок, что-то, блин. То есть, первый раз не покрылась, когда первый покрывал, тогда сработала, видимо. Я думал, не раньше раз. должны. А это будет только тише, тише, тише. Вот. Здесь пораньше из всех он вот. то самый быстрее. Что-то на игрушки не хотят есть. Ты заметила? Тише тише, тише, тише, тише. Вторая сомнительная. Низ два ну еще две нас остались. Тише тише. Тише, тише, тише. А что с тобой такое? Сомнительная. Тише, да я проверю. Сомнительно. Вне охоты. Ну и маленькая Так, девочка. Тем, кому сомнительны, можно вынимать эти. Осеменённая. Итого три сомнительных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 4 будет окроло стопроцентно На этот месяц уже не будет. То есть на февраль 4. И там мы покроем. Получается, в феврале у меня будет только 4 окрола. Но если этих троих сработаем, покроем, то может быть тоже. Но это мало. на целый За целый месяц 4-7 окрола. Это очень мало. Ну, ничего не поделаешь. Куда-то забрал у нее виску. Пока так. Пока так. Все. Короче, маленькие происшествия. Четырех мы спасли. Четырех. Но это еще не спасли. Это они пока в доме. Эту фигню мы разложили. На мотоблоке там еще немного лежит. Так что будем подкармливать. Эффективность? Ну, лес рядом. Что-нибудь используется. Все, друзья. Так, я вас сейчас закрою там. Так, что, друзья, что хотел я показал? Даже то, что не хотел показывать, пришлось показать, потому что это онлайн. Подписывайтесь, комментируйте данное видео. Может, что-то не так делаю. Задавайте вопросы по данной тематике видео. Всем пока, друзья.